За мной находится шерхота, мы встречаем рассвет 6 часов утра, 14 градусов минус, очень холодно и очень классно, слов нет, Вон туда. температура на улице минус 7 и соответственно мы должны выбрать какой-то оптимальный консервативный маршрут достаточно для того чтобы пройти вокруг эту кору нашу потому что вместо дикое связи здесь не будет вертолетов в регионе кроме военного никаких нету и выбираться пару суток тысячи с лишним метров. Вот. Мне кажется. Мы настоящие дикие люди. Прекрасная ночь была. Я думал нас сдоит. Вот. А кататься нужно. Что мы сейчас сделаем? Паэт Лермонтов поднялся на Крестовую гору недалеко от э, военно-грузинской дороги и сказал такую фразу «Когда я поднялся туда, передо мной открылась вся Грузия». На самом деле он должен был подняться сюда, как минимум на гору Шурхот. Вот здесь открывается вид на всю Грузию. Отсутствие лавинной активности, плюс отсутствие каких-то знаков. Лавины активности нету, вуфинга нету трещин, нету свежих натуральных лавин. Не было э, потепления критичного в, э, на протяжении последних 24 часов, больше чем 10 градусов, Не было снежного покрова, который, свежего снежного покрова больше 30 сантиметров, который выпал за последние сутки. И поэтому этот склон сейчас является оптимальным э, для получения удовольствия. Нужно не задумываться о том, сколько метров, часов, минут осталось до вершины, главное наслаждаться процессом. Я считаю, что каждый приехавший человек в Грузию уважающий просто лыжи и снег должен попробовать скитур в Гудаури, и не обязательно в Гудаури, просто в Грузии.